Карта Тускан, 99 тим против Блэк Мамба. четверть финал, One Hall номер один Команду 99 тим представляют Бан на фасткапе, Крикет, которому огромный респект за никнейм, да-да-да 9-9, Кёрдзи и Адлет Майер, команда Black мамба это Хорин, Джимби, Диз, Дат это очень сложный никнейм Я как не пытался, так и не смог его прочитать Но будем просто называть датом И снюс находка Вот такие никнеймы И понеслась у нас Что понеслась? Блэк Мамба сидят под малым квадратом и под большим И просто ждут аркады от своих соперников На месте команды 99 Team В таких ситуациях обычно я бы, конечно, рекомендовал Не ходить ни в какие аркады Но все возможно И может быть сейчас Команда 99 Тим поймут, что идти в аркаду здесь было Не самое трезвое решение, потому что Разменялись они не совсем Так скажем, удачно Здесь даже я бы больше сказал, разменялись-то плачевно 2 в 3, и бомба При этом на руках игроков атаки И бан на фасткапе без лица Бомба уже установлена, вот вам, как говорится И веселые моменты Адлет Майер получает по голове от Дата, бан на фасткапе килл и 3 хп остается против 41 у Джимби. Врывается в сайт, пытается дефать бомбу. Ну, естественно, fake defuse. И, конечно, с одной пульки Джимби убивает. При этом, кстати, бан на фасткапе первей в своего соперника попал. Если бы был лайфбар чуть-чуть пониже у игрока атаки, то оборона выигрывала бы пистолетку. Но все получилось так, как, видимо, должно было получиться. Приветствую, дорогие друзья. Всех вас и желаю вам, конечно же, всем хорошего настроения. Скажите, кстати, что там FPS-то больше не это, не парфюр? Ну, типа, вернулся, все в порядке. Просто у меня вроде все норм. Надеюсь, больше никаких просадок нет. Александр, за кого болеешь? Я не болею никогда ни за какие команды. Я желаю победы сильнейшему коллективу и только. Все. То есть я считаю, что победит сильнейший, а мне как комментатору нельзя, понимаете, болеть за кого-то, потому что тогда я буду предвзято комментировать. Все хорошо, Саня, FPS не фыр -фыр. Это Не, если FPS не фурфыр, то вы бы не смогли смотреть сейчас. Не фурфыр, он был во время живого раунда. Ну что, атака принимает решение выйти на точку Б. Кстати, сейчас э, такое ощущение, что 99 Тим все-таки прислушались ко мне. И, и понеслась, да? Первая касочка отлетела, вторая отлетела. Лол! Третья отлетела! Ай, Серьезно, что ли, просто один человек сидит? Ну, это П-минус, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Именно это П-минус, играющий за коллектив 99 Тим. Который, ну, разумеется, на голову выше любого находящегося а, на этом сервере. Счет 1-1. Такая вот история. <coughs> Они могли бы хотя бы хардика взять, а не п-минус прям. Ну, а, собственно говоря, если он заявлен в составе, почему его не взять? Ну, типа, почему нет? <coughs> ну, конечно же, вопрос, если он заявлен. Но хотя, как вы понимаете Плюс не плюс С этим должны разбираться администраторы Не я Мое дело комментировать матч И кто-то здесь пытается играть честно или не пытается Вопрос к администратору No name команда и по минус в тиме Ну да, ну а что такого как бы Что такого У нас в свое время в моей команде играл Hard+, когда мы все были эмки Ну и ничего такого Приемочка от команды 99 Team на точке А, ну, разумеется, не могла быть неуспешной Заканчиваются патроны у дата и очень таймингово крикет выходит в этот момент на коты 2-1 Кстати, если просто кто-то еще не в курсе, то команда 99 Team частично это бывшая команда Team Night Rider Вот, собственно говоря, я это говорил вам перед началом матча и повторюсь еще раз для тех, кто только сейчас появился на трансляции. Или кто будет смотреть матч в записи. ТКР в свое время ушли в... Попал Адлету! Адлет просто минус 57 хп. В шоке убежал и больше не хочет туда теперь показываться. А соперники, кстати, хитрецы. Решили с точки Б уйти в малый квадрат и тем самым... Видимо, решили отыграть на точку А Ну, конечно, решение Не сказать, что спорное, потому что Времени эта перетяжка займет на самом деле Просто целый вагон И быстро выйти уже не получится То есть, врасплох команду 99 Team Таким образом Образом как бы... Не застанешь, но тем не менее Как вы видите, энтри фраг Как раз таки от коллектива Black Mamba И даже бомбу позволяют поставить Вот вам, пожалуйста, пассивнейшее Удержание от команды 99 им, отличная хаешка Минус дис Хорин просто с ваншота уничтожает Крикта. 9-9, разменный минус Дат Отдыхает Джимби последний Лол Лол а почему Джимби не пошел помогать своим тиммейтам? Он, видимо, посчитал, что они там и сами справятся, даже когда они погибнут. Но это, черт возьми, еще смешнее, чем можно было себе представить. Оробел немножко игрок атаки. А вообще, кстати, я хочу обратить внимание, что джимби это хард минус. То есть это самое высокое звание у команды Black Mamba. И если уж такие звания не отыгрывают должным образом позиции, то, по-моему, собственно, можно хоронить э такие штуки. Ну, как бы заход от команды 99-тим в малый квадрат. На этом раунд практически закончился. Но Джимби заваншотил бана на фасткапе. И я почти уверен, что еще будет пытаться ваншотить всех остальных. Но 9-9 говорит, как бы нет, товарищ, заканчиваем. Заканчиваем, расходимся. Все, наигрались. 4-1. Кстати, Диз и Снюс Находка не сделали еще ни единого килла, как и Адлет Майер, который тоже не сделал ни единого килла. Вот три игрока в этом матче на протяжении пяти раундов только лишь умирали, к сожалению, и не были полезными для своей команды. Вот такая вот история. Купленный по ходу хард-минус Ну, не знаю, вот это не мне судить Бущенный, купленный, это вопрос уже К игроку и к его совести Типа, я не вижу, допустим, смысла покупать Аккаунты или бустить аккаунты Если ты все равно сольешь это звание Потому что просто тупо там Купить хард-минус и играть на L+, Ну, рано или поздно твой хард-минус Станет L+, как неизбежно Саня, ошибаешься? У них хард, а Джимби хард-минус Ну, а, есть Хорин Прошу прощения, не разглядел Хорин Хард, вот он Вот этот персонаж Хард Тот Хард минус, все, извиняюсь Спасибо, что поправил Дима Джимбиан, минус бан на фасткапе 9-9, ответочка И Хорин последний, вот он Тот самый сильный игрок команды 99 team Просто ловит пульку от 9-9 Ну, против такого на самом деле Сложно, конечно, впереть Это прям очень сложно, действительно Александр, брат, у тебя что, была команда? Я забыл спросить Да, была команда, но ну, много команд На самом деле не так уж и много Но в каких я командах только не играл, если так уж В Raven Frost играл Потом uh, Raven Five, прошу прощения uh, Потом играл Ejecting Team Блин, даже всех и не вспомню ну, самая, естественно, последняя моя команда Это Unstoppable, моя, так скажем, Альмаматор, в которой я играл э, С, наверное, 14 -го года Наверное, по 18 где-то так вот Около того, во всяком случае <coughs> Джимби Погибает от рук Адлета Майера И счет становится 6-1 99-й продолжают пока что Нагнетать атмосферу И атмосферка нагнетается, надо признать uh, Кстати, Диз и Адлет Майер Убивать начали, а вот снюс находка До сих пор, к сожалению, не проснулся 0-7 статистика Дружище, давай просыпайся, ты нужен своей команде Без тебя они не смогут выиграть Мои Эль-минус Никуда не пропадут Ну, Эль-минус, конечно, да, Эль-минус слить Невозможно технически БМ напоминает в атаке сот Кстати, что-то общее есть, да Но коса смерти справедливости ради Сегодня атаку на мираже провели Просто подобно. Я хочу тебя попросить один на один Ну, как бы, а зачем? Смысл, если я не играю в Counter-Strike С 2016 года не играю в 1.6 И с 2018 не играю в CSGO Как бы это бессмысленно Бота себе поставь С ним будет интереснее играть, чем со мной 4 в 4, дорогие друзья, выпад от бана на фасткапе, и, естественно, Джимби сразу хоронит его за столь дерзкие неоправданные на самом-то деле действия. Но Крикет на дальней дистанции ставит хэдшот. однако игроки атаки находят возможность разменяться, и Кёрдзи последний. П-минус против харда-хард-минуса, и чё там еще. И чё там еще. и вот так вот П-минуса просто кучей задавили, все иди отсюда, говорят. <с -2> Теперь и ты тоже наигрался. 6-2. Просто хочу, как ты играешь. Да там не на что смотреть. Я не играю, я же про что и говорю, как бы. С Смысл какой со мной играть, если я не играю в эту игру. <свист> можешь вот с Юрой сыграть, например. Можешь, да, с кем угодно можешь, короче, сыграть. Но я тем более один на один не играю. Я всегда был только исключительно 5 на 5. Адлет Майер, минус Хорин. Начало хорошее. Положили самого сильного игрока команды Black Mamba. Ну, тут дело техники, по идее... Ой, снюс находка! Первый минус еще и атлета Майера убивает. Замечательно. Поздравляю, наконец-то, с вылуплением, как говорится. Сделал минус. Молодец. Главное только не останавливаться, но это уж со следующего раунда. Кердзи! Минусует снюс находку. И пока что в численном перевесе находится команда 99-тим. 9-9 ждет скрип Подсказочка, в скрипе никого нет Ну, разумеется, из-за задержки он не узнает если там кто в скрипе или нет И мою подсказку, конечно, не услышит Ну, начинается выход с котов Крикет забирает джимбиа. а 9-9 Да ладно, бан на подскапе. Выбегает из сайда и просто Просто руинит И просто руинит своему тиммейту Спину, лол как вообще такое могло быть? Он просто выбегает в спину игрока с ником Дат И как вы думаете, что делает? Ничего, Дат разворачивается и убивает его 7-2 Благодаря, конечно же, в какой-то степени стараниям Кёрдзи Который остался последним игроком и все-таки вытащил Даже имея юз в руках против автомата Калашникова Победу достать удалось Но справедливо ли? достать ее удалось. И находка минус... Э, кто минус? Минус крикет и минус э, по атлету Майра Адиза. Вот вам и пистолет называется, дорогие друзья. Было кучка пистолетов и кучка девайсов. И все заканчивается банально тем, что Терд сейчас будет пытаться закрывать выход на точку Б. Ну, не удается закрыть выход, потому что разворачивается очень не по таймингам, а игроки команды 99-тим как будто специально не шли помогать своему тиммейту Ситуация 3-2, в 2, бомбу до сих пор еще не поставили, Джимби при этом на точке А, как бы это информация о том, что можно заходить на точку А Именно этим Black Mamba сейчас и занимаются, вот это все-таки тимплей, а то, что делают 99-тим... Team... Ну, это, так скажем, не более, чем игра на перестрелке. Ну, ну то есть на одной стрельбе, на одном скиле, а АИМе далеко как бы не уедешь. Как бы не упирался ты. А, снюс находка. Даблкил, вот вам, пожалуйста. Не делал киллы практически всю первую половину. А под конец этой самой половины, наконец-то, начал убивать. И еще и как начал убивать. Теперь у него статистика 5 на 9, что лучше, чем у Хорина. Чего произошло? Вылетел игрок команды 99 Team И это Адлет Майер Беда Беда не приходит одна, мало того, что камбэк от 90 Простите, от Black Mamba, от Black Mamba Начинается, так еще и теперь придется С Батом катку играть Ну, обидно, в общем-то, ну а что поделать Проблемы Проблемы у Адлетушки, видимо, какие-то Все-таки с интернетом или там со светом Уж я не знаю Крикет, минус даты, Хорин, разменный минус по крикету. Ну крикет, разумеется, должен был сейчас заходить за бота, но спасибо Адлету. Он присоединился и бот покинул сервер. Кердзи последний, Дигл и Дефьюз Киты. Ну, может быть, сейчас будет. А, еще снайперская винтовка есть. АВП. Хитрец. Нет, нету АВП. Простите, а что это было тогда? Это хаеллил или что? Это? Чё это было? Ну, на дальней дистанции минус должен перестреливать, по идее Любого находящегося здесь соперника Если это, конечно, ну, как говорится, минус, Да, но что-то П- сыграл прям Не по-п-минусовски В упоре его быстро наказывают А зачем-то пауза от э, Команды 99 им Зачем, если адлет уже вернулся тем временем у нас 7-4, дорогие друзья. Камбэк от Black Mamba действительно начинается. И это, опять же, с одной стороны и хорошо, и плохо. Потому что хорошо. Мы увидим много Counter-Strike. Мы будем э, наслаждаться камбэками и интригой до последнего. Но при этом мы не успеем посмотреть следующий матч, который должен стартануть 8. А если мы передвинем матч на 8... Ну, который в 8 вечера по московскому времени должен проходить То придется передвигать и матч, который будет проходить в 9 В общем, спасибо ребятам за то, что просто 30 минут мы практически сидели и их ждали Ну, не прям 30 минут, ладно, конечно Ну, хорошо, 20, 20 минут сидели, ждали И вот вам, пожалуйста, теперь накладки могут быть Поэтому я всегда призываю, друзья, всех быть максимально ответственными И если вы регистрируетесь на какой-то турнир Приходите всегда вовремя. А, что у нас? Опять очередная пауза от команды 99 Тим. По-моему, ребята просто специально тянут время. Непонятно, правда, зачем они это делают. Все на сервере. А, никто никуда не вышел. Никаких вылетов пока что не происходит. По битве на фасткапе я тоже вижу, что никаких вылетов нет. И меня терзают догадки. Зачем эти паузы? Зачем такое конское количество пауз? Точнее, две. Ничего, просто эфир бомба. Эфир бомба, согласен, да? А по-другому не бывает. Ну и пауза, кстати, наконец-то закончилась. Черт возьми, наконец-то она закончилась. Ура, ура, ура! Ну, посмотрим, поможет ли эта пауза команде 99 Team. Все-таки они, пусть даже и сильная команда, но не совсем в своей тарелке находящаяся, да Потому как в последнее время они играли в Counter-Strike Global Offensive И, так скажем, решили тряхнуть стариной и прийти поиграть в 1.6 Ну, собственно, чем дольше ты не играешь в 1.6, тем хреновень ты в нее будешь играть, когда придешь э, тряхнуть стариной Ну, одна снайперская винтовка у Крикета, два дигла м у Кёрдзи непонятно с чем Адлет. Адлет объелся котлет. Интересно будет глянуть за ОВ. Давно не видел. Да там тоже, я практически уверен, будет неинтересно зачем-то глядеть. Потому что ребята тоже очень давно не играли. Какая бы у тебя хорошая форма не была в тот момент, когда ты играл. Ну вот даже я явный пример. Я не играл три года в CSGO. Бывший, бывший Global просто потом заходит и не может ничего сделать вообще. Ничего. Но я надеюсь, что ребята покажут что-то, хоть что-то. Крикет со снайперской винтовки. Минус дис, ну, конечно, без разменов, опять же, куда, куда, никуда. 7-5, и как бы, опять-таки, у команды Black Mamba все хорошо, судя по всему, с атакой-то. На самом деле, вначале была беда. Конечно, беда и 99 Тим на этой волне Какого-то немыслимого куража забрали 7 раундов, но сейчас Приходится отдавать, так скажем Происходит какая-то э, своего рода Гиперкомпенсация да, Того, что мы забрали раунда, А теперь приходится отдавать, но самое главное Чтобы компенсация была не гипер О которой я говорил, потому что гипер это Сверхкомпенсация, то есть взяли 7 А отдадим 8 И вот такое, конечно же, команду 99 Тим не устраивает, но абсолютно Абсолютно, абсолютно устраивает команду Black Mamba Энтри фраг от них Кердзи выходит на поджим Убивает своего соперника Подбирает с него девайсы и, и убивает следующего Это дис Дамы и господа 3 в 3. И здесь флешки вылетают в большой квадрат В общем-то игрокам атаки придется заходить на точку Потому что в спину их будет пушить Кердзи Который решил не пушить их в спину Черт возьми, почему-то Бан на фасткапе, 90 хп И, ну, как бы есть девайс на этом положительные новости заканчиваются Снюс находка легких хэдшот По бану на фасткапе и это 7-6 Газлар приветствую Сто лет приблизительно Не виделись Ты сегодня играешь? Или ты так просто зашел только в чат? Ну, то, что мы старенькие, не спорим вообще, но я уверен в победе Ну, посмотрим, коллектив суета, я уверен, без борьбы сдаваться не станут Тем более, они сейчас морально заряжены, они играли сегодня на каком-то турнире и выиграли свою игру <с Cette> Около ста, да, за УВ. ну супер, супер, рад буду посмотреть на тебя снова Надеюсь, не растерял свою форму, раньше пулял хорошо Hmm. <laughs> Итак, открывается скрип Здесь неожиданно Кёрдзи с подсадки убивает а Снюс находку Ну и Дат забирает бана на фасткапе Как результат 4 в 4 Диз расстроившийся, что его в предыдущем раунде поджали Теперь просто пол раунда будет сидеть и ждать того самого поджима 9-9 минус Корин И снова размены Куча разменов, но оборона в результате не может зацепиться за эти размены и выйти в плюс Кёрдзи соло и просто отдается в руки дата Это 7.7, дорогие друзья Кроволольненько, хочу сказать В CSGO играю, позвали вспомнить молодость Ну вот это то, о чем я и говорил Да, плохо, когда ты на самом деле Хочешь вспомнить молодость в рамках турнира Да еще и который комментируется Ну, типа, можно поймать дезмораль Достаточно сильную, потому что Ну, типа, беда будет <святый> суета, смените название, а то так и осталось, суета. <святый> Добрый вечер, Александр. Я был на работе. Один или два кота, или один играть, два игрока играют. Ой, Мухаммад! Я не в обиду вообще ничего не понял. <святый> Какие коты! Снюс-находка. Остался один в результате аркады. Жуткая аркада от команды 99-тим. Но, но даже тут снюс-находка выигрывает. И в результате действительно происходит та самая пресловутая вышеупомянутая гиперкомпенсация, по результату которой 99-тим проигрывают первую половину, выигрывая со счетом 7-2 или сколько там был счет. В общем, просто. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, да? Ну, типа... Забавно. Забавно, что еще сказать. Ну, что ж. Посмотрим, как обороняться будут, ребята из Блэк Мамбой и насколько Успешны будут действия атаки В лице 99-ти Адлетушка получил в табло И именно не от тиммейта Потому что френдли Fire на фасткапе выключен Он так посмотрел, конечно, типа, ты что в меня стреляешь Но damage он То есть тиммейта нанести не мог Не думаю, что очень сильно просел Ну, это хорошо, Газлар, если ты в себе уверен Посмотрим, что ты продемонстрируешь Сегодня в ходе игры 9-9 Энтрифраг по Дизу, Хорин, отметный минус, Крикет, Дат, Кёрдзи, ну и тут, конечно, разменялись очень хорошо, 99 Тим, снюс находка, без хедшотов и без минусов, Кёрдзи, последний минус и последнее слово за командой, 99 Тим, 8-8, в принципе, победа у команды Блэк Мамбо была да всплыла, потому что на начало второй половины Надо было, конечно, выигрывать пистолетный раунд Для закрепления, так скажем, полученного результата Чтобы теперь впереди было, так скажем, безбедное существование Придется проводить серию экономических, а это всегда неприятно Тренер, приветствую ну собственно, пять калашей снова рвутся на точку Б, а на точке Б у нас игроков обороны, как я понимаю, никого нет. Блэк Мамба решили стакнуться на точку А, и вот только Дат загулял немного под спотом Б, ну а все остальные так и сидят на споте А. И, как вы видите, кстати, даже и не пытаются особо куда-то что-то идти выбивать. Ого, сколько плюсов за 99 катают Не-не-не, но это не плюсы, учитывая, что команды Team Night Rider уже нету Поэтому по факту они, как свободные агенты, могут играть в любой команде Тем более 99 Team была создана для того, чтобы сыграть на этом турнире, по факту <кат -2> Поэтому нельзя сказать, что это плюсы Вернее, это будет не совсем корректно назвать их плюсами Нюц-находка. Вырубил Кёрдзи, но девайс, естественно, забрать не удалось. Экономическим уроном это как бы тоже нельзя будет назвать. Александр, когда будет третий матч? Вообще, по идее, он должен быть через 12 минут, но я уже не знаю. Это не те, Саш. Да нет, ты что, я только сегодня с ними общался. Ну, Адлет, во всяком случае, Крикет и Бан на фасткапе. Да, оттуда. Кёрдзи... Ну и 9-9, 9-9, насколько я понимаю, как раз-таки и создатель команды 9-9. А вот э, Кёрзи, откуда здесь появился, не знаю. Ну, достаточно хорошо и уверенно проводит очередной свой девайс на раунд, ребята, из команды 99-1. К слову сказать, у них 9 раундов. Так что теперь поэтому 3 девятки. Кёрдзи минус снус Снус находочка и джимби Последний, ну здесь снова будет конечно попытка Сыграть на отстрел девайсов Но надо понимать, что через банан может бежать Далеко не один игрок А точнее Вообще через зигзаг игроки будут бежать И ты просто получишь в ухо, вот этот момент Нужно было уловить, но не получилось Что ж, дамы и господа, мы наконец-то Приехали к тому самому Полноценному девайсному раунду Который мне очень-очень и очень Хотелось бы посмотреть Потому что все-таки Играть пистолеты против девайсов Не отражает действительности. И вот сейчас Black Mamba покажут то, что они действительно умеют в обороне Если, конечно, грамотно экономикой распоряжались я вот вижу, что <coughs> Простите, дат Ей распоряжался не совсем грамотно Тем не менее, это не позволило Не помешало, простите, ему сделать Энтрифраг В результате снова Блэк Мамба расстреливает соперников И 4 в 2 ситуация Ну да, окей, поставлена бомба А что это вообще меняет? И может ли это спасти хоть как-то? На девятке у нас находится Джимби А последним остается Крикет Конечно, Крикета убивает все тот же самый Джимби Это 10-9 И вот здесь становится плюс-минус ясно Что 99-ти Просто так ничего не выиграют Вот при всем уважении Но чтобы что-то выиграть Надо еще будет сильно запотеть Хэдшот Дигл, да, действительно Хэдшот с Дигла был сейчас продемонстрирован Игроком с ником Даты Причем хэдшот Крутой, крутой Козырь зазнался <laughs> Да, не здоровается уже Ну Кто-то, капитан хайред киллер Как можно с какой-то там челядью из чата здороваться <laughs> Ладно, шучу Никого не хотел обидеть, а то правда это группа, конечно, звучала Но Не обращайте внимания, дорогие друзья Uh, ну, я знаю, что вы знаете, что я пошутил. В общем, такая история. Энтрипрак за команды 99-тим. И сейчас Black Блэкмамбо зря на самом деле решили uh, вот такую линию обороны гнуть. Закрытая оборона против 99-тим однозначно не принесет никакого профита. Вот что, Кердзи у нас подвис. 157 пинг. Это очень нехорошо. Бомба установлена. Джимби и Снюс 2 в 4. 2 в 3, вернее, потому что Кёрдзи у нас, насколько я понимаю, все-таки умер. Но... Сервер пока еще не понял, что он умер Ну, погибает джимби а Снюс находка, в общем, пытался в Хитрого сыграть со спины С максимально неожиданной позиции Но немного не получилось Ну, не то чтобы не получилось Скажем так, профита не получилось никакого достичь Но игроки атаки все дружно погибли В сайде, и счет становится 11-9 что за лога 99 tim <laughs> Нет, скорее всего, это какая-то типа кошечка, наверное. Я вот вам продемонстрирую, как это выглядит в кру... крупным планом, да, вот, посмотрите. Это, видимо, какая-то кошечка, потому что там рядом, ну, это типа вот верхние отростки такие, это типа уши, как я понимаю. Ну, вот мне, во всяком случае, так кажется. Я тут вижу кошечку. Вообще здесь надо тест психологически проводить, да, типа, что вы видите на картинке. Я вот вижу котик. Энтрифраг. я не успел увидеть за кем, потому что показывал вам котика, но факт остается фактом. Адлет Майер и Снюс, находка погибли, Джимби потерял половину лайфбара, и... Да серьезно, что ли? Можно заходить на точку и ничего вообще не чекать, в принципе. Керди, 1 в 4. А может, кстати, да, может и зайчики, ну вот тут опять же, кто что видит. Кердзи дожидается Джимби, добивает его, но этот минус не сильно спасает ситуацию, потому что, ну, у Джимби и без того было неполноценное количество здоровья. Керди хороший хедшот по дизу, под флешку, а самое главное, как грамотно было все сделано. Ну, подобрал бомбу, ушел обратно на банан. Непонятно, что хочет сделать. Действительно ли уйдет на точку А, или это просто а, какие-то такие своего рода танцы с бубном. Ух ты, вот это да. Вот это попаданец. Да, мои господа, ничего. Ху -ху, вот это ответка. Хорин попал в голову Керди. Тем не менее, Керди попал в голову сопернику. Куда? Мощней не заметил. Кусочек оппонента не заметил из-за угла. Ну и здесь Дат, конечно, понимал, что его соперник будет стоять в торце и просто ждать. Боже мой. Что, черт возьми, сейчас происходило? 10-11. Перестрелку против П-минуса. Только что выиграл игрок с рангом М. Так что, дамы и господа, не важно, какая у тебя буква э, на фасткапе, важно, насколько полезен ты своей команде. И вот сейчас Дат продемонстрировал, что он действительно в своей команде не зря место занимает. Там не до знак плейбоя. Кстати, да, и с этим тоже что-то есть такое. Здравствуйте, дамы и господа. Амир, приветствую. Джимби, минус керзи ну, самого опасного у команды, 99 им уложили, можно выдыхать, да Крикет забирает Джимби, 4 в 4, бан на фасткапе, кстати говоря, просто на ладан дышит, 4 хп осталось у человека Несите бинты, ему срочно нужно забинтовать руки-ноги, потому что их уже просто нет, нужно забинтовать оставшиеся раны Атлет Майер, минус нюс и следом еще одного бреет. Вот это жесть, это жесть, дамы и господа. Поэтому не надо расслабляться, убив по минусам. Корин и... Да ладно, это чё вообще? Ай-яй-яй-яй-яй! Опять же, черт возьми, не, дочек, не дочекали соперника, и он просто в спину похоронил весь нахрен раунд для коллектива 99-тим. Стратежно играют парни из Black Mamba. Мне на самом деле их оборона нравится куда, блин, больше, чем у команды 99-тим. 99-тим, я еще и начинаю, да, а, играют настолько хреново, что я прям вот их не узнаю Вот что значит э, в CSGO переиграли В CSGO, когда играешь в 1.6 Потом заходить ну сложно Действительно очень сложно Дата играет сервер Универсал Казахстан Интересно при, при том, что он украинец Что он забыл на казахском сервере 9-9 минус Джимби, бан на фасткафе, забегает на точку Б, знает, что здесь где-то был соперник, но его уже убили чуточку ранее, 12-11. И вот опять же парадокс. Парадокс всей ситуации в том, что Black мамба Mamba... только что выигрывали такие интересные раунды и абсолютно без боя отдали вот сейчас очередной матчпоин своим соперникам. Расслабились или в себя поверили? В чем причина? Очень интересно Ну, во всяком случае, теперь нет девайсов У ребят из змеиной команды А вот зайчики наши или котики, кто они там есть, непонятно Естественно, при полном обмундировании Бан на фасткапе, кстати, уже забирает снюса И у нас здесь готовится выход на точку Б Очень интересно, кстати, сейчас Спасибо большое за донат Сейчас он там появится должен, по идее. Озвучу сейчас в начале следующего раунда. Бомба установлена. да те как написали сейчас в чате. Я надеюсь, наверное, так его и и звучит. Остается последним. И зажат он, зажат в своем респауне. Очень сложно ему сейчас будет вообще хоть куда-то отсюда деться Потому что если игроки команды 99 Team э, будут умными, так скажем Они пойдут искать своего соперника, они этим сейчас и занимаются Но вот КТ-респаун сам по себе спалился И теперь игрока обороны будут пытаться выбить Потому что девайс ему засейвить нельзя позволить Два ХП осталось И бомба его просто сносит Увы 13.11 и без девайсов В следующий раунд отправляются игроки обороны А Амир, собственно говоря Спасибо большое за 20 рублей Голос твой, конечно, кайф Продолжай в том же духе И смайлик с огоньком От души тебе большое спасибо, Амир, за донат Рад, что тебе нравится мой голос Это приятно слышать Поэтому еще раз желаю тебе приятного просмотра И хорошего настроения От души, душевно, от души ну а у нас тем временем 13-11, интрига нарастает, близится завершение матча, как минимум основного времени, бан на фасткапе, легкий минус по Снюсу, ну и Кёрдзи где-то там, вдали, на точке А, сделал еще один минус. Вот, и 5 в 3 у нас получается, дамы и господа, выход на точку Б. Хорин забирает 9-9, Кёрдзи минус еще один соперник и пытается Кёрдзи найти еще кого-нибудь на меду. Бомба тем временем уже установлена на споте Б, и Кёрдзи находит таки Хорина. Который бегает сейчас в большом квадрате Тем временем Хорин теряет своего тиммейта И теряется сам 14-11. Ну, разыгрались 99 тим, хотя бы под конец этого матча показывают хорошую атаку. Но смотрите, получается полная зеркальная ситуация. Блэк Мамбо первую половину в атаке играли прям плохо. Отдали 7 раундов и потом выиграли половину в результате. 99 тим сделали то же самое. Начали плохо в атаке и прям понеслась, понеслась, понеслась и давлёха только нарастает. Теперь придется форсить э, то есть Фомасы, Диглы и... Нет, кстати... Да ладно. <смех> что сейчас под бананом произошло? Банна фасткап просто снес. Дате, Гиз, минус отлет Майер. И вдвоем не смогли принять соперника, лол. Вдвоем на меду я имею... Да ладно, Хорин. Жесткий. Жесткий Хорин. Но что самое интересное, как сейчас умудрились зафакапить такой раунд, ребята, из команды 99-тима. Он максимально что с точки зрения экономики важен для коллектива, что с точки зрения победы в игре даже. Не в раунде, а в игре. Нельзя, конечно, такое отдавать, ну, просто никак. <coughs> Кстати, Бейсика поддерживаю, да. <coughs> Это аргумент, на самом деле. Ну что, два в одного. Бан на фасткапе уходит в свой респаун. Гуляет здесь. А, -а, -а тут бомба лежала. <coughs> То есть 99 им пошли проводить раунд в атаке, даже не взяв бомбу. Ну, кстати, сподручнее здесь всего, естественно, выходить на точку А. Вот куда выйдет бан на фасткапе, только пока непонятно, да? Времени все меньше и меньше, поэтому флешка на мидл. Не заметил. И просто не заметил. Слишком быстро повернулся и не успел сориентироваться. И в глаза ему моделька соперника не бросилась. 14-12. Ну, я же сказал, как бы зафакапили просто гениальнейшим образом себе практически стопроцентную победу. Это как бы просто жесть Ну, давайте смотреть Black Mamba молодцы, даже такой Не самый э, грамотный Байраунд, но все-таки смогли реализовать На что хватило, как говорится, с тем и выиграли Респект Не иначе Ну, а теперь 99 team бегут Бегут сломя голову уничтожать э, Своих Визави на точке Б, здесь у нас даже уже подсадка в окно есть. Вы только вы не поймите это. Насколько это может быть сейчас неожиданно, но подсаженный 9-9 пока толком вообще ничего сделать не сумел. Адлет Майер даблкил. 99 9-9 просто сидит в доме, при этом через дом вообще никто из игроков обороны не сыграл. Спасибо большое за подписочку, коротков official. И погибает снюс находка. 15-12, дамы и господа, матчпоинт. Теперь либо победа команды 99 Team, либо победа команды Black Mamba, но только через овертаймы. То есть три раунда еще есть необходимость отыграть. И необходимость острая Отыгрывать их команде Black Mamba нужно обязательно Потому что проигравшая команда Сейчас просто покинет турнир И завтра уже, естественно, мы с ними не увидимся Но, к сожалению, нет девайсов на последний раунд Однако это не останавливает Хорина Он откуда-то нашел эмку и забрал Кёрзи Банна фасткап и Адлет Майер дают парные размены А вот этого лучше было бы, конечно, не допускать Но Джимби обладает хорошей позицией Если сможет давать ваншоты А он дает ваншоты! Но остается один в два за девайсом не сходить. Пойдет за девайсом, его убьют. А его, по ходу дела, и так сейчас убьют, да. Просто вминают в кустики своего соперника ребята из команды 99 Team. Ну, с натяжечкой, с проблемками, конечно, но 99 Team все-таки оказались сильнее. И выбили своих соперников с турниром. Ну, а соперниками их конкретно станут ребята из коллектива... А вот не скажу какого, потому что не знаю. Победитель пары One Hole против Суета э, сыграют против 99-ти.